Но не с помощью вот, сигаретного дыма. Mm. У нас есть специальный дымарь. Вот сюда вот, видите, что он делает, некий дым какой-то. Наполнили этот сосуд дымом. А -а -а. ну давайте, а вы попробуйте руками-то, вы не бойтесь. Вот, вы сейчас почувствуете, что такое. Энергия этого ветра Вот да, Не долетело Не бойтесь этот будет совершенно без проблем